Мои гражданы Авакинского государства, я поздравляю вас с новым 2020 годом. Буквально остался час до новой эпохи. За этот час я вас прошу оставить все плохое в старом году, желаю всего самого лучшего и хорошего. За этот год и десятилетие поменялось все. Люди, мода и стиль, приоритеты и взгляды на жизнь, поменялись мы. Мы прожили это десятилетие с большим трепетом и с большим трудом. В старом уходящем году мы пережили много плохого и хорошего. Сейчас я вам просто приказываю оставить все плохие эмоции в преддвериях нового года. Желаю каждой пиксельной семье благополучия, побольше пиксельных денежек и, конечно же, уюта, тепла и добра. В 2019 году произошло много событий как и хорошие, так и плохие. В 2020 году я хочу вам пожелать большого успеха, чтобы каждый пиксельный человек был счастлив, и самое главное, чтобы было крепкое пиксельное здоровье. Ваш многоуважаемый президент Юлия Волкова, до скорых встреч.